всем привет с вами Дарксоник и Эндер всем привет всем дорогие привет. друзья я не снимал уже давно меня может быть не слышно потому что на микро... я ее недавно починила ну, вот так и сегодня я вид... буду снимать с Дарксоником но он будет снимать и да тебе с Minecraft... удается мы играем по Майнкрафт по IP сразу говорю я выложу IP в описании ну, сегодня я буду только разговаривать потому что у меня сильно лагает меня это даже бесит немного сразу говорю тут есть дюк и энчантал подождите я войду Всё, мы вернулись а ты поставил на стоп? да я ставил на стоп аааа -а -а. так вот у меня лагануло жестоко меня надули. Так, сейчас я красиво чела надую. Ч бечь! Вау. ты А стоп, я в шкил хочу включить. Так, напомни. А точно на знакондрал. Так, килавр на к. Не понял. А я ее не могу включить. Так. так, сейчас попробуем. О, отлично, килавр работает. Я с уком сейчас. Я сейчас с та буду <свес> а, пришл <свес> меня перехитрить. Ну ладно, ладно. Ах ты гад. Почти попал. Хоть шабляч. Вот, я не. Я не зашл на пол позор. Я вышел из него. Так, мне улыбнуло, гнуло, улыбнуло. Сейчас джек попаду. -мо! А, у меня килаура уже включена. Чай я отрегистрировался. А, у меня регин �а Хандра работает. Да, блин, сейчас я выключу килауру и поем. И съем эту ялочку. Отлично. обратно, врубаем и, и идем на ПВП. Е, я выбрался. А, на меня слепоту наложили. -мо, -мо, -мо. опа Так. Е, я, я, я на спауне. И на меня наложена слепота. Ну и ну. Упс, надо килауру выключить. Слово у меня регент Хантер есть. И сейчас так обманка бывает. Да, это обманка. Я так и знала Здесь есть обманки. Ну, прыг, э, типа спрыгни вниз. Обманка. Опять... А, я не попал в банку. А, блин, у меня уже столько сосипа. слепотой тяжело. ой, блин, ну сколько дропа. ту ту ту А, долго еще эта слепота будет Семь, шесть, 5, 4, 3, 2, 1, наконец-то все нормально сейчас, с луком. и я еще брутально, -то -то -то -то. ну я снова здесь, я снова, я снова здесь понятно и я снова здесь угу. так здесь только чел один. так Похоже, на арене никого нету. Они а, нет, есть. Они... А, ПВП. <певодорождая> <певодорождая> Не хочу терять но я все равно могу хоть как хоть как-то когда-то вот без мити, походу на дорогу надеюсь он будет и что а понятно кто-то наверх я сейчас брутально сейчас хочу его кинуть. Нет. или он вышел Я ю я ю а я обману а что на включить? Я убил его. Простите, целый час который тебе не нужен. Что себе ведешь? да? Я убил еще говорю, что Извините, сейчас пойду. Извините, Эндеру, прошу уйти. Ладно, продолжаем. Ждем, пока эти двое выйдут. предупредительный огонь стоит наверху. Так, килоауру. Тут, тут, тут, тут. Давайте уже. Ага. Значит, вот. Так. Ага, он, на него слепотона уложили. Это хорошо. Он не Они ничего не видят. А, у меня лагерь, лагерь, лагерь, лагерь. Огонь! Так, лучше вниз кушать. Е-мое, я уж испугался. Не хочу такие хорошие вещи терять. Но у меня вс равно есть в кондерфиндеке э не сейчас меня Блин, вот они сейчас на меня наступают! -мо! Думаешь, меня так просто дури? Не думаю. А я так не думаю. Блин. тебя. Так, Кюлауру. С этим точно убить можно. Они Они за мной гонятся, -мо! Да ч они за мной только за мной? опа она. Они уже перешли к стрелам. Это залог. Мы бежим, быстрее, быстрее, быстрее. Так, Кюлауру убираем. На сегодня это все. С вами был Дорксуин. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.